Я пришел в АСУП 37 лет назад, у меня достаточно серьезный стаж. Считаю, что на данный момент, в условиях нового российского экономического положения, а я его называю «молодой российский капитализм», посетив данное мероприятие, я находился в интеллектуальном центре этой тематики. То есть, видимо, Ривспулкова. Ну, вот, не хочу сказать первый, потому что это как-то для а, альтернативы не звучит, но в, в первых рядах, причем ближе к первому. То есть очень интеллектуально насыщенное мероприятие, и спасибо организаторам за это.